Жизнь изнутри. Когда вы меняетесь внутри, жизнь меняется снаружи. Жизнь можно понять только задом наперед, но ее нужно прожить вперед. Жизнь — это гора. Ваша цель — найти свой путь, а не достичь вершины. Жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы строим другие планы. Жизнь, это либо смелое приключение, либо вообще ничего.